Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы мыши... Сегодня мы смотрим азиатские вирусные видео для красоты! Все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, это лето будет одним из самых незабываемых в вашей жизни! 3, 2, 1, 0! Молодцы все те, кто успел! Ну а мы начинаем! Брови накладные, брови переводные... Каких только бровей не повидала, сидя в этом розовом кресле. Но это уже вообще... Их же видно. Я же знаю, что их видно. Ну такое, фу, фу, фу. Ой, фу. Офигеть. Вот это да. Ой-ой-ой. Мамочка! Да ну нафиг! Вот так все? Офигеть! Да, конечно же, надо было... А -а -а -а! Как будто это все лезет на меня! Фу. Жесть, надо было раньше идти! Конечно, там оно все уже такое... У-у-у! Даже остались эти... Мать твою! Это что такое? Почему так много? И откуда это давит, интересно? И нос, да? Офигеть! У меня бы даже на носу не поместилось это... Сирнкс... Ага, она вот это все втирает. Сиринекс потом вот это все умывает, да? Ой, ну блин, я не знаю, показывали бы вблизи, как предыдущий ролик, кадр, процедура. О, да, как я люблю вообще вот это все корейский подход к индустрии красоты. У них все в красивых баночках, там трехступенчатые системы, там все с керамидами, пептидами, гиалуронкой. Все вообще как надо. Брови сейчас будет выщипывать. А, усы. <смех> Давай. А это говорит, чтобы лучше скользила нитка по моей верхней поверхности губы. Нормально вроде. Все, нету, говорит. Видишь, нету. Нету, говорит, усов у меня. Я безусный. Ага, мы поняли, какая траектория красного карандаша. Поняли, поняли. Как это интересно выглядит. Это синий-красный, так прикольно. Выглядит стрелка, должна быть длиннейшей, да, вот так. Угу. Какой интересный глаз получается. А, она еще снизу делает себе века. Ну, не слишком ли много для низа вот этого вот всего ресниц, подводки и прочего-прочего-прочего? Это чересчур карикатурно получается. Ну, не знаю, ли, нижнюю линию я бы убрала, вероятнее всего. И нарисованные ресницы тоже. Давление. Это все под микроскопом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот я не знаю, почему, но мне хочется все это очистить. Что-то в этом есть. Ой-ой-ой. Сколько всего. Ай. Надо хорошенечко распарить сначала. Надо хорошенечко, чтобы прям супер распарено все было. Если делать все на сухую и как бы ты такой... Бам, в зеркало, ты твой нос, ты нанес и как бы ждешь, вряд ли произойдет какое-то чудо. Нужно, чтобы все было распарено. Понимаешь меня? Видирай. Вот так вот, так вот, так вот, так вот. Я так делала, кстати, сто раз. Получается эффект мокрых ресниц. Ай, микрофон чешется. Не люблю микрофоны. Лучше бы без него. Тогда мою платье, платье бы мою, тогда он не портил. Я буду сидеть так. А, так, мы заколываем волосы и что там. Превращаемся в великолепную великосветскую даму с таким интересным лицом, похоже же на эту певицу, да? Поетка, которая... Логично. А в кого ты превратишься? Скажи. Кого? Ой, как красиво! Ой, как красиво! Как хорошо! Такие интересные оттенки. Taylor Свифт, Я вспомнила название. Вот это мне нравится. Вот эта нижняя линия не нравится, а вот та верхняя очень нравится. Когда у тебя стрелки, ты можешь сделать еле заметную вот такую вот штучку. и все. Как будто губы, знаете, мне показалось, что они сейчас нарисованы на портрете. Ого! О, мощный контур. Мощный. Это мощно, очень. Хопец, да? А потом это все растушует, дорогая моя. Я не знаю вообще, стоит ли игра свечь, если честно. Ну, классно, классно. Только нафиг она. надо. Я что, забыла серьги? Блин, я что, без серьги? Черт, забыла. Ай, терпите меня такую. Видите, как блестит? Видели? Я так люблю, когда блестит. Ну, для фотосессии норм. А для жизы, жизы-мызы, не очень. Вообще, я считаю, я считаю, что контуринг, он такой вот взрослый макияж довольно-таки, если тебе там реально надо там подчеркнуть что-то, блин, молодость тем и прекрасна, что можно обходиться блеском для губ румянами и все, и чем-нибудь мерцающим здесь. Самое красивое неотразимое сразу. Так. Так. А зачем вот этот? Я понимаю, что это как бы надо для азиатских глаз, чтобы было второе века, чтобы глаз выглядел больше, чтобы было baby face. Но я не знаю, у меня вообще отсутствует там что-либо. У меня там вообще все гладко. Я не знаю, где его рисовать. Вот тут, типа, зачем оно мне? Мне не подходит. Вау, как красиво! я так обожаю вот так вот, когда все изыскано. Блин, это так красиво. Ну, это же потрясно. Это не просто какая-то пластмассовая коробочка, да, у тебя. А это такое произведение искусства. Это так классно. Ой, красиво. О, нифига, как блестит. Обалдеть. Уу! Все. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Люблю, целую, пока.